и красноречиво описывал страдания украинского народа я хочу сказать да так и есть да эти страдания ужасны и да часть украинского народа живет в подвалах и в бомбежках 8 лет и да так живут в некоторых странах тоже многие долгие годы но вы на это всегда закрывали глаза а они что? По вашему не люди, а дети Донбасса, памятник которым установлен на Алиангела в Донецке, их жизни что? Ничего не стоит? Среди тех, кто кричит громче всех о нарушении, это, это страны ЕС, которые в нарушении своих международных обязательств и директив поставляют оружие и комбатантов на Украину. Они тут рассуждают о свободе слова, так ведь это эти страны своим арбитрарным решением закрыли все источники альтернативной информации, все российские СВИ. И именно эти страны все эти годы молчали о существовании стайта миротворец, украинского нацистского ресурса, на котором преследовали журналистов, и на котором после их смерти высвешивалось слово «executed». Большинство выступающих жонглировали фактами и бездоказательными обвинениями. Не привели ни одного достоверного факта. Правда, как известно, это первая жертва любого конфликта. Тем, кто упоминал Баби Яр, я рекомендую посмотреть видео израильского журналиста Рона Бен который снял, что все в целостности и сохранности. Тем, кто упоминал убитого журналиста «Нью-Йорк Таймс», Брент и Хочу сказать, что он погиб в Ирпене от рук солдат ВСУ. И выживший его коллега это подтверждает. Равно как и нью йорк Таймс сказал, что он не их журналист. Я могу долго перечислять а, факты, рассказывать, кто такие гитлеровские прихвостни Бандера и Шухевич, возведенные в ранг национальных героев Украины. Призывать вас сравнить нашивки батальона лазов и нацистской дивизии да райх найти несколько отличий в лозунге украина панадусе и дойче убирались и так далее но вы все это не будете слушать потому что как говорил один американский президент само сам и бич бах асан of и бич Всем любителям российской словесности, у которых не нашлось сегодня ни единого слова в поддержку русской культуры и русских артистов, которые преследуются в Европе, хочу зачесть одну цитату. «Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, Сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она ничто иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Федор Иванович Тютчев, 21 апреля. 1854 года. Спасибо.